Слова 37. После занятия Артур, как всегда, проводил Розу до подъезда дома, где она снимала комнату. Всю дорогу молодые люди шли молча, каждый думал о своем. На следующий день после работы Артур вновь позвонил Аркадию Петровичу. «Аркадий Петрович, я позвонил, чтобы еще раз сказать вам спасибо за беседу и за то, что я побыл один», — поблагодарил он. «Не за что» тем более, что большую часть времени ты был вчера один». В голосе Аркадия Петровича слышна была улыбка, и все, что произошло, было сделано явно не мной, а Богом и тобой. «И все равно спасибо!» Еще раз поблагодарил Артур и попрощался. Посидев еще немного в кресле, Артур набрал номер розы. Трубку взяла хозяйка квартиры, ясно давая понять, что несчастлива, когда звонят ее квартирантки. Но Розу позвала. Артур обдумывал этот разговор весь вчерашний вечер и часть сегодняшнего дня, в свободное от работы время. Поэтому разговор оказался не слишком затянутым. Поздоровавшись и спросив о самочувствии, он сообщил. «Роза, я решил, что нам не следует торопиться с регистрацией, ведь брак – это не просто способ узаконить появление ребенка на свет. Это намного серьезнее. И мне хотелось бы, чтобы нас обвенчали в церкви. Тогда у пастора ты не дала мне высказать мое мнение. Для меня венчание это важно. Ты что? Решил расстаться со мной? В голосе Розы сквозили слезы. Нет, я этого не говорил, твердо ответил Артур. Просто я уважаю твое мнение но хочу, чтобы и мое мнение ты тоже уважала. Ни от тебя, ни тем более от ребенка я не отказываюсь. Просто давай не будем торопиться. Подадим заявку на крещение, и после крещения нас обвенчают церкви. Я не хочу начинать жизнь в спешке, без благословения. Но ведь я не отказывалась от благословения Бога, наоборот, я же попросила, чтобы пастор помолился о нас. Начала Роза, но Артур, воспользовавшись паузой, ставил. «Но для меня важно, чтобы это было в церкви». «Хорошо», – обиженно бросила Роза, – «но тогда нам придется забрать заявление из ЗАГСа. У нас регистрация через две недели, а крещение будет только через три месяца. К тому же она хотела сказать, что ей, возможно, останется два месяца, а может быть и меньше, до родов». Но осеклась. Женщина ясно поняла, сейчас это не будет решающим фактором для Артура. Сообщив, что он может зайти в ЗАГС, забрать заявление, Артур спросил. «Помнишь, в церкви объявили, что будет трехдневная конференция для молодежи на тему брака? Она начинается завтра вечером. Ты пойдешь?» «Не знаю», – грустно протянула Роза. «Может быть, пойду». «Если пойдешь, я заеду за тобой» предложил Артур. «Ладно, заезжай, — согласилась Роза. Я схожу». На следующий день молодые люди вошли в церковь вместе, как всегда в последнее время. Никто не заметил напряженности их отношений, поскольку они никогда не отличались большой теплотой. Прослушав часовую лекцию приехавшего из Канады русскоязычного профессора богословия на тему «Как должна строиться христианская семья», Роза явно устала. Артур же, напротив, смотрел вперед, не отрывая глаз от говорящего. Для мужчин этот вопрос оказался очень важным. Артур никогда не встречал семьи, построенной на подобных принципах, поэтому не мог представить себе, как такая семья может выглядеть в быту. Он от души соглашался, что хотел бы вырасти в такой семье, хотел бы иметь в своей семье подобные отношения. Проповедник больше внимания уделял роли мужчины в семье, но предупредил, что они приехали вместе с женой, которую он представил, и сообщил, что после получасового перерыва, после его лекции, она поделится мыслями из Библии о роли жены в семье. Когда до конца лекции профессора оставалось 10 минут, Роза наклонилась к Артуру. «Ты не мог бы отвезти меня домой? Спина очень болит. Мне так трудно сидеть долго». На жесткой скамейке. «Хорошо», – коротко ответил он, – «но я не смогу остаться с тобой, мне нужно вернуться. Если хочешь, я куплю кассеты для тебя. Мне сказали, что оператор будет записывать лекции». «А ты что, не можно о кассетах послушать?» Критически приподняв бровь, поинтересовалась Роза. «Нет, мне лучше так, когда я вижу говорящего. Так я лучше усваиваю». Твердо ответил Артур. — Да ладно, — дернула плечем Роза. — Скажи просто, что ты хотел бы остаться с этой своей Машенькой. Сиздевка протянула она. — Я все же поняла. Так бы и сказал честно, что передумал. Я сама доберусь. Можешь оставаться. Громким шепотом бросила Роза, резко встала и пошла к выходу. Артур встал и вышел за ней. Догнав невесту во дворе, он остановил ее. Что с тобой? Удивленно спросил он. С тобой что? Жестко ответила Роза, и Артур вновь услышал этот жесткий, словно металлический голос, который слышал вчера у Аркадия Петровича. Я что? Слепая? Не видела с какой тоской ты на нее смотришь. Ты никогда так на меня не смотрел, но я терпела, пока обещал быть моим. «Сейчас ты освободился. Вперед! Ты же этого хотел!» «Ты ничего не поняла!» — скоричи ответил Артур. «Если бы я собирался оставаться с ней, что мне мешало? Мы ведь встречались!» «Нет, я все поняла. Ты решил пожалеть меня, а теперь просто струсил. Решил прикрыться тем, что хочешь создать правильную семью. Со мной семья сразу неправильна. «Ты что, сразу не понял?» «Ты собирался воспитывать чужого ребенка!» Почти крикнула Роза. «Но ведь тебе только что сказали, что если даже семейная жизнь начиналась неправильно, ее можно исправить, если начать строить отношения так, как Бог говорит!» Перебил Артур. «А у нас есть возможность начать правильно с самого начала, и ребенок в этом не помеха!» «Ладно, читай свою лекцию кому-нибудь другому. Устала я!» Резко оборвала его Роза. Поешь, как соловей, будто не ты вчера заявление из ЗАГСа забрал. Да что с тобой? Опять не понял Артур. Я же сказал, что это на время, до крещения, чтобы нас в церкви смогли обвенчать. Да не собираюсь я креститься здесь. Неужели непонятно? Да я лучше у православных покрещусь. Там нет таких заморочек. Бросила Роза и направилась к выходу но, пройдя пару шагов, вдруг пошатнулась и схватилась за стоящий рядом фонарный столб. «Подожди, я подвезу тебя до дома, ты не доедешь в таком состоянии», — остановил ее Артур. И действительно, роза была бледна, как стенка, под глазами обозначались темные круги. Она не сопротивлялась, когда Артур взял ее под руку и провел к машине. Отвезя невесту домой, он все же вернулся, так как она не захотела, чтобы он оставался с ней. Без него ей было спокойнее, можно было отключиться и поспать. В последнее время женщина хотела спать всегда. Даже утром, вставая с постели, она вновь мечтала уснуть. Беременность не проходила гладко, и самым сложным для нее был факт отсутствия опоры в трудную минуту. Если бы Роза согласилась переоценить свои взгляды на жизнь, то согласилась бы с тем, как мудр Бог — установивший брак минимум на 9 месяцев раньше появления ребенка, чтобы родители смогли решить свои проблемы до его появления на свет. Но Роза не желала признавать свои ошибки, раскаиваться в них и начинать строить жизнь по Божьему принципу. Нет, она судорожно искала способ замазать дыры своей репутации и получить заботу и поддержку. Обнаружив, что может потерять то, что получила, Роза судорожно начала соображать, как заменить пожатнувшуюся опору. Вернувшись в церковь, Артур сел на свое место. Он был раздосадован и огорчен поведением невесты. Почему она решила, что он порвал с ней? Конечно, было странно, неприятно слышать ее жесткие высказывания о мужчинах, но ведь он не поверил до конца, что она говорила это от сердца. После сегодняшней сцены Артур действительно всерьез задумался, не ошибся ли он, считая, что Бог хотел, чтобы он стал отцом этому беззащитному младенцу, которого носит роза под сердцем? Перерыв уже закончился. Следующую лекцию проводила обаятельная женщина. Она не была так последовательна и основательна, как ее муж, но невольно привлекала своей непосредственностью и мягкостью. Женщина читала места из Библии, касающиеся женщин, и рассказывала, как применить их, делясь также и тем, какие проблемы может вызвать нарушение этих советов и установлений. Затем женщина поделилась размышлениями о своей любимой женской главе из Библии, 31 из книги «Притчи Соломоновых». Прочитывая стих за стихом, она показывала библейский идеал, которого может достичь каждая женщина, если пожелает. Артур сидел в зале, невольно представляя, какой была бы его жизнь, если бы его мать хотя бы на 10% была похожа на то, что давал наставление своему сыну со страниц Библии. А женщина за кафедрой все говорила и говорила о роли женщины в семье и в обществе, о том, как важно нести тепло, добро и поддержку, без которой мужчинам так трудно быть сильными. Говорила она и о том, что женщина также очень зависима от мужа. Если муж критикует ее или унижает, она не сможет быть такой деятельной, сильной и мудрой. Она нуждается в похвале и заботе детей. Говорила и о том, как важны гармония в семье и ежедневное предстояние перед Богом, друг за друга и за детей, а также о том, сколько радости приносит искреннее исполнение людьми воли Божией и согласие с ней. Артур понимал, что большая часть сказанного относится к женщинам, но во время речи жены проповедника – он ощутил чудесный мир и гармонию, которую дает библейская семья. Его словно окунули некий сосуд, чтобы он кожей ощутил состояние, к которому призывали ее муж и она. Артур невольно улыбнулся пришедшей мысли. Ему показалось, что предыдущий лектор сделал некий прочный сосуд, а его половина наполнила этот сосуд ароматным напитком. «Какая гармоничная семья!» Невольно восхитился мужчина, но таким, как я, слишком далеко до такого. Первый день был настолько насыщен информацией и впечатлениями, что Артуру казалось, будто даже ничего нового никто не сможет рассказать, и он недоумевал в глубине души, о чем будут говорить эти люди следующие два дня. Ведь эта пара должна была проводить всю конференцию. Но на следующий день была тема отношения до брака – Затем воспитание детей. И все это время Артур впитывал как губка информацию, боясь пропустить что-нибудь. У мужчины появлялось чувство некоторого разочарования, когда начинали петь или объявляли перерыв. Он понимал, что лекторам нужен отдых, но ему казалось, что слушателям отдых не нужен. Он искренне удивился, когда один из мужчин, выходя на перерыв, пожаловался другу. Едва дождался перерыва, все тело затекло. Так устал. Роза больше не была на конференции, хотя Артур звонил ей на следующий день, и этот факт еще больше насторожил Артура. Розе не нужна была библейская семья. Ей нужна была любая семья. И прямо сейчас. Глава 38 когда лектор говорил о том, как узнавать волю Божию в отношении брака, Артур вспыхнул. Его случай попал в описание роковых ошибок, которые допускают молодые люди, когда пытаются избежать обработки Божией, когда жизненный путь, предложенный Господом, им не по вкусу, но хотят изобразить поиск воли Божией в отношении выбора партнера. Молодой мужчина – решил попытаться поговорить с лектором после конференции, если у того будет время и желание. В последний день после перерыва было время вопросов и ответов, но Артур не мог задать свой вопрос при людях, поэтому он дождался, когда все закончилось и подошел к лектору. «Простите, я знаю, что вы устали, но не могли бы вы ответить мне на один вопрос?» «Да, пожалуйста», – ответил лектор. «Я собрался жениться через две недели. Есть ли какие-то способы проверить, не ошибся ли я в выборе? Я очень хочу знать волю Божию в этом вопросе. Ваша лекция намного открыла мне глаза, но мне хотелось бы знать, существуют ли хоть какие-то точные мерки для испытания. Да, конечно, улыбнулся лектор. Скажите, ваша любовь к вашей избраннице соответствует тому, что сказано в первом послании к Коринфянам, 13 главе 4 стиха по 8. Любовь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 «Я не могу сказать, что способен вообще соответствовать этим стандартам», – усмехнулся Артур. «Но, по крайней мере, есть ли в вашем сердце начатки этой любви и твердое намерение развиваться в этом направлении?» – уточнил профессор. «Да», – твердо ответил Артур. Вдруг взгляд его скользнул по толперах, сходящейся по домам молодежи, и в глазах появилась легкая мечтательность. Он словно не присутствовал здесь, но профессор, не обращая внимания на легкую задумчивость, продолжил: «Можете ли вы с уверенностью, подтвержденной конкретными фактами, сказать, что ваша девушка также стремится к той же цели — учиться любить, так как учит нас Бог?» «Да», проговорил Артур, все еще витая неизвестно где. «Скажите, какие порывы пробуждают в вас общение с ней?» Можете ли вы сказать, что в вашей душе рождается желание стать чище, лучше и добрее? — Да, конечно, — ответил Артур, — но я не достоин ее. Я боюсь, что причиню ей больше проблем, чем радости в жизни. Мне кажется, что она устала от меня. Вдруг разоткровенничался он. — Вы спрашивали ее об этом? — продолжал вопрос и профессор. — Нет, я не могу, — вздохнул Артур. Она не умеет правильно реагировать на откровенность. Она делает вам больно?» – уточнил пожилой мужчина. «Нет, она такая чуткая и добрая, она удивительная. Она видит во мне доброе даже тогда, когда я ничего хорошего в себе не нахожу». «Это я не ее», – опять вздохнул Артур. «Знаете, молодой человек», – улыбнулся лектор, – «мне кажется, у вас все в порядке. Вы любите свою невесту» но вам необходимо научиться больше доверять ей. Но самое главное, вам нужно поверить Богу, вложившему в вас много прекрасного. Бог не ошибался, создавая вас, даже если был кто-то в вашей жизни, надломивший эту уверенность». «Откуда вы знаете?» – строгнул Артур. «Молодой человек, это невозможно скрыть, как бы вы ни старались. Нет смысла прятать болячки, их лучше лечить. А невеста, я думаю... «Вы нашли себе редкую. Держитесь за нее», — улыбнулся профессор, попрощался и отошел к жене, ожидающей его в дверях. Артур не стал останавливать собеседника и объяснять, что замечтался и отключился во время беседы, заметив в толпе фигурку Марии. Встретился с ней взглядом и говорил потом не о невесте вовсе, а о Марии. Проводив глазами собеседника, Артур сел на ближайшую скамью. «Вот это номер!» Смущенно улыбаясь, прошептал он себе. «Кто бы мог подумать!» Затем посидел еще некоторое время и вновь усмехнулся. «В последнее время я откровенничаю со всеми подряд. Что за болезнь? Это что, отрыв за прошлое молчание?» «Но мне нравится. Есть в этом что-то. Но хорошо, что этот профессор не такой внимательный, как Аркадий Петрович». Иначе я бы попал в неловкое положение. После конференции и беседы с профессором Артур совсем растерялся. Как человек честный и последовательный, он не мог просто так попрощаться с Розой. Он позволил себе прекратить встречи с Марией только потому, что их не связывали обещания или договоренности. Он всегда очень осторожно относился к словам и ни одной женщине ничего не обещал. С Розой было совсем иначе. Данное слово, пусть даже данное не обдуманно до конца, он сдержит, чего бы это ему не стоило. Иначе не сможет уважать себя. Слишком много слез, страданий и боли выдержал он за это право – уважать себя. И он не отдаст это просто так. «Мария молода и обаятельна», – решил он. «Она прекрасна и найдет того, кто будет любить ее, как она того достойна. Только я не хочу видеть ее свадьбы». – вздохнул он. Прошло немало времени с последнего разговора Артура и Марии, с их прощания. Но Мария до сих пор не могла спокойно смотреть на него. Всякий раз густой горячий ком подкатывал к горлу, мешая говорить. Она изо всех сил старалась не думать о нем, не вспоминать их беседы, забыть цветы и шутливые подарки. Артур был очень осторожен в отношениях и не дарил дорогих подарков которые могли чем-либо обязать девушку. Поэтому в память о нем остались лишь безделицы. После того, как Артур и Роза сообщили в группе о своем решении пожениться, Мария честно убрала все, что могла ей напомнить их встречи с Артуром. Но выбросить все она не смогла. Со временем боль начала успокаиваться, тем более, что девушка искренне старалась не вспоминать и не думать о нем, забивая голову другими заботами работой и множеством интересных вещей, доводя себя к вечеру каждого дня до полного изнеможения, чтобы уснуть сразу без всяких мыслей. И в большинстве случаев ей это удавалось, и все же Мария удивляла себе самой, сколько энергии оказалась в ее хрупком теле. Нередко ей казалось, что голова не успеет коснуться подушки и она будет спать, но голова отпускалась на подушку и вереница мысли не давала ей замкнуть глаз до поздней ночи. Девушка понимала, что что-то она сделала не так в общении с Артуром, причем именно этот факт спровоцировал его уход. Самый трудный вопрос, на который она не имела ответа – что я сделала не так? Почему он вдруг просто ушел, без объяснений? Ведь не лгал же, любил. И это замечал не только я. Все говорили, да и говорят, что он постоянно смотрит на меня с тоской. Но почему он решил расстаться? И не просто расстаться, но без всякой любви жениться на Розе. Не только Мария, но и все, кто успел поближе познакомиться с Артуром, поражались такому шагу. Поэтому нашлось немало тех, кто пытался отговорить его от этого решения. Но Артур был непреклонен, и все оставили его в покое. Уже через пару недель общения с Розой Артур сильно изменился. Он стал холодно, спокоен, даже немного угрюм. Частая улыбка, за которую молодого мужчину так полюбили все новые знакомые, исчезла. Нельзя было сказать, что он испортился. Нет, Артур оставался вежливым и порядочным, но в глазах его погасла искорка, так привлекавшая многих. На работе никто не удивился перемене. Лишь менеджер по кадрам, всегда замечающий перемены настроения сотрудников, за обедом константировала факт. Вернулся прежнер Артур. «Девочки, наш отпуск закончился. Опять начнет всех строить по делу и без дела. А я-то обрадовалась, думала, он останется таким». «Да уж», – подтвердила секретарша, – «счастливый Артур намного лучше. Но не может быть, человек всегда счастлив. Наверное, поругался со своей девчонкой. Они и так встречались долго». Я работаю с ним уже больше пяти лет, и он ни с кем вообще не встречался. А тут так долго. Откуда ты знаешь, что он встречался с кем-то?» Удивилась Букалтер. Женщина уже не молодая, всегда загруженная работой, и потому последняя, узнавающая все новости. «Раиса Романовна, я же на телефоне сижу», – напомнил секретарша. «Да он с ней по два-три раза в день разговаривал, а сейчас вообще не звонит». Она его еще в какую-то секту затащила. Он с ней расстался, а секту, похоже, не бросил. Даже странно, Евангелие у него все равно всегда в столе». «Да уж», – вздохнула женщина, – «я-то думаю, чего он ходит как тень, ничего вокруг не видит». «Ага», – усмехнулась менеджер по кадрам, – «лучше бы действительно не замечал. А то цепляться как раньше, ко всем мелочам. Все должно у него работать, как часики». «Но это же хорошо!» – удивилась бухгалтер. «Лучше бы он был влюблен!» – вздохнула секретарша. «Все равно пахать всех заставляет. Но хоть на человека похож, а то ходит как робот!» Мария не знала Артура прежним. Она всегда видела мягкого и улыбчивого мужчину, который нередко прятал глаза, как стеснительный мальчик. Но то, что она увидела в нем уже через неделю после его решения жениться на Розе, расстроило ее. Девушка не могла узнать того Артура, которого она знала, и факт такой сильной перемены также не успокоил девушку, а скорее озадачил, не позволяя ей забыть то, что их связывало прежде. Если бы Артур выглядел счастливым, Мария смогла бы это понять, проплакалась бы и успокоилась. Но этот грустный, подавленный вид того, кого она любила, только отравил душу и не давал отпустить его от сердца. Нашло время, и девушка научилась жить с чувством потери. Она все реже ловила его глазами в толпе людей после воскресного служения или общения. Мария старалась общаться со многими, чтобы ей было не до него. И в последнее время ей стало это удаваться. И только молодежная конференция на тему брака немного сколыхнула старую тревогу и боль. Мария слушала и даже конспектировала кое-что. Но теперь она не знала точно, пригодится ли эта конференция в ближайшие годы. Об этом думать не хотелось, и девушка старалась только слушать. Конференция закончилась, и Мария направилась к выходу, как вдруг ощутила на себе пристальный взгляд. А обернувшись, она увидела Артура. Он стоял рядом с гостем, проводившим конференцию, и улыбался. Это была прежняя светлая... Почти детская восхищенная улыбка, заставившая его лицо светиться. В душе девушки что-то перевернулось. Дыхание оборвалось, словно воздух на мгновение исчез. Так Артур смотрел на нее во время их прогулок и когда она брала из его рук цветы, счастливо и немного смущенно смеясь. Это был взгляд неприкрытого восхищения влюбленного мужчины. Мария не успела задуматься или предпринять что-нибудь осмысленное. Она улыбнулась в ответ счастливой и радостной улыбкой любимой девушки, как прежде. Прежняя улыбка породила прежний ответ. Но вдруг Мария вспомнила, что не имеет права на этот взгляд, на эту улыбку, и едва не расплакалась, заторопившись к выходу. «Он что, специально издевается?» Чуть не плача, думала девушка, пересекая двор дома молитвы, стараясь ни с кем не встретиться. Стоило мне хоть немного забыть о нем, так он снова начал. Я не могу спокойно отвечать на этот взгляд. Господи, я же тоже не железная! Мысленно воскликнула Мария. Помоги мне! Глава тридцать девятая Мария быстро покинула двор дома молитвы, и, не дожидавшись Павла и двойняшек, с которыми приехал на конференцию, быстро зашагала к остановке. Не успела она и квартала пройти, как услышала сзади оклик. «Девушка!» Мария оглянулась. Скрывать уже было нечего. Слезы высохли, и в горле почти исчез ком. Возможно, кто-то заблудился или не знает, который час но то, что она увидела, расстроило и встревожила ее. Через улицу к ней направлялся молодой человек, явно немного подвыпивший. «Можно с вами познакомиться?» Сходу начал он. «Вы такая красивая!» «Простите, молодой человек, я тороплюсь, и у меня нет ни малейшего желания знакомиться», устало ответила Мария, резко разворачиваясь, чтобы уйти. Парень как-то неожиданно изменился, словно протрезвел. Похоже было, что выпил он только для запаха или для смелости, чтобы было чем оправдаться. «Подождите, пожалуйста, я не причиню вам зла», вновь заговорил он. «Я знаю, просто мне нужно идти», ответила Мария. «Можете ли вы сказать, почему в том здании уже три вечера собирается так много молодежи?» вдруг спросил парень. «Это здание — дом молитвы», — пояснила Мария. — Три дня здесь проходила конференция молодежно, поэтому там было много молодежи со всей страны. Сейчас конференция закончилась, но если вы захотите, можете завтра в воскресенье приходить на служение. — Вы приглашаете? — Удился парень. — Конечно, приглашаю, туда вход свободный, — усмехнулась Мария. — А вы можете сходить со мной? — спросил парень, и Мария невольно задумалась. Затем девушка вспомнила, как одиноко ощущает себя посетитель в тысячной толпе, и ответила, «Хорошо, я встречу вас завтра входа в десять часов утра, а сейчас я действительно тороплюсь. До свидания». «До свидания», – подчеркнул парень, и Марии стало неприятно, будто бы она назначила ему свидание. Такое поведение и манера держаться показались Марии немного наигранными и даже странными но неприятный осадок быстро забылся, точно так же, как и случайная встреча. Щемящее чувство тоски не давало покоя. «Подгоняй как плетью домой в комнату, чтобы можно было дать волю слезам и помолиться о том, чтобы Бог дал силы все перенести и не ожесточиться». «А может быть, Бог решил заменить Артура этим молодым человеком?» Вдруг пришла мысль. «Чтобы легче было забыть?» Но Мария... Нервно откинул эту мысль. Хватит мне этих игрушек. Ничего мне не нужно. И без заменителя обойдусь. Если этому парню нужен Бог, пусть идет к нему. Я здесь ни при чем. Приводить в церковь могу. В крайнем случае познакомить еще с кем-нибудь из верующих тоже могу. Пусть заводит себе друзей. Но остальное все без меня. Придя домой, Мария наконец уткнулась в подушку. Но слезы почему-то Исчезли, и даже мечта выплакаться показалась странной. На душе было грустно, но спокойно. Все прошло, перегорело, успокоилось. Жизнь продолжается, и что бы ни было в прошлом, его нужно оставить позади. Перевернувшись на спину, Мария долго смотрела в потолок без единой мысли в голове. Казалось, что вместе с эмоциями и слезами отключился и источник мыслей. Пролежав в тишине довольно долго, девушка незаметно для себя уснула. Ей приснился удивительный красивый сон, суть которого она не запомнила, но в душе что-то изменилось после этого сна. Вернулся покой, о котором Мария почти забыла со времени знакомства с Артуром. Этот покой был слишком ровным, чтобы нравиться девушке, но это было намного лучше всех волнений и слез последнего времени и она была от души благодарна за Него Богу. Девушка наконец смогла видеть окружающий мир во всех его красках, и это было главным. Вскоре после появления Марии пришли с конференции двоняшки и Павел. Галина Николаевна вошла в комнату дочери, чтобы позвать ее на ужин, но, увидев спящую девушку, не стала будить, укрыв ее пледом. Мария проспала до утра, поднявшись свежей и бодрой. Вчерашние тревоги и уволнения ушли на задний план, уступив место радости утро, переклички птиц, оставшихся на зимовку. Зима еще не предъявила своих прав, и птицы перекликались почти как летом. Мария распахнула окно. — Какое прекрасное утро! Такая теплынь сегодня! — воскликнула она. — Девчонки, вставайте! На собрание пора! — обратилась она к сестрам. «Но ну, чего ты? Расшумелась!» – проворчала Света. «Не дает поспать! Вставайте, вставайте! Послушайте, как птицы поют!» – продолжала Мария. «Так всю жизнь пропустите!» «Ладно, давай вставать, все равно спать не дадут!» – отозвалась Катя. Девочки нехотя сползли с кровати и начали одеваться. При всей внешней разности двоняшки были удивительно похожи в жестах и манере одеваться. Мария подала обеим платья из шкафа, потому что они ощупью их безуспешно искали. Ну почему нет аппарата для одевания?» – проворчала Катя. «Ага, чтобы он еще из шкафа сам их доставал», – добавила Света. «Ладно, Соня, хватит ворчать», – перебила их бодро Мария. «Радуйтесь, что я достала вам их из шкафа. Будете возмущаться – назад повешу. Будете сами снимать с вешалки». «Ладно, уже не ворчим», – успокоила Света, направляясь в ванную. Мария невольно улыбнулась, глядя на сонных сестренок, таких одинаковых и разных в равной мере. Катя и Света одновременно попытались войти в двери ванной, столкнулись в дверях, затем отошли, каждая пропуская другую. Посмотрев друг на друга уже более осмысленным взглядом, девочки все же вместе вошли в ванную, одна начала умываться, другая, взяв щетку, чистить зубы. «А по очереди нельзя было в ванную сходить?» – улыбаясь, спросила Мария. «Наконец-то заметила, что мы всегда так улыбаемся в последнее время!» – удивленно открыла глаза Катя, явно игнорируя. «Ну ты, язва желудка!» – откликнулась Света с полным ртом зубной пасты. Посмотрю на тебя, когда ты влюбишься!» Катя толкнула сестру в бок, и они обе рассмеялись, окончательно проснувшись. Девочкам было весело и интересно наблюдать за задержавшейся рассеянностью сестры, но они не предполагали, что время радости и любви закончилось, и в сердце Марии поселилась тоска, и после их шуток ей захотелось расплакаться. Мария не сказала дома о том, что рассталась с Артуром, Хотя взрослые уже давно догадывались об этом. Девчонки же считали, что появление Артура в церкви с Розой лишь игра на публику, так как Роза, по их мнению, не могла конкурировать с их сестрой. Самолюбивая и капризная Роза была ярче и эффектнее, но ни на минуту не могла затмить для них мягкую и добрую Марию. Девочки, воспитанные на ежедневном упоминании о душевной красоте, даже не задумывались что можно видеть людей иначе. Тоска, сжавшая сердце девушки, была немедленно изгнана. «Нет, я не отдам то, что получилось сегодня ночью», упрямо подумала девушка и решительно улыбнулась. «Господи, помоги мне беречь то, что ты дал, радость и покой». Скинув голову, она взглянула в окно и, услышав щебет птиц, улыбнулась. «Спасибо, мой любимый Бог», за то, что у тебя всегда найдется подарок, чтобы порадовать меня. Помоги мне замечать эти подарки. Мария вышла из дома немного раньше остальных, так как обещала встретиться с молодым человеком у ворот церкви. Дойдя до поворота переулка, она заметила парня, он уже ждал ее с цветами. Девушка тяжело вздохнула. Она была раздосадована и огорчена, несмотря на то, что цветы были очень красивыми. Странный народ, мысленно вздохнула она. Где же ты был, когда я мечтала о том, чтобы кто-нибудь поухаживал за мной? Почему именно сейчас, когда мне уже ничего не нужно? Ты вываливаешься со своими цветами, да еще и в церкви. Мария замедлила шаг, пытаясь понять, как же теперь себя вести. К встрече с цветами она совсем не была готова. Но молодой человек уже заметил ее и шагнул навстречу. Он был трезв и при параде. «Привет!» Робко поздоровался он. «Здравствуйте!» Вежливо, но немного сухо ответила Мэрия. «Это вам!» Парень протянул букет. «Цветы просто прекрасные! Только я не хочу вас огорчить! Не нужно было приносить их! Ведь у нас не свидание, а просто встреча! Я же предупреждала вас!» Ответила девушка, не беря букета. «Простите!» «Я не хотел вас обидеть», – растерялся парень, как-то мгновенно сжавшись. «Я так и знал, что это бесполезно». Как-то обреченно произнес он, опустив букет. «Что?» «О чем это вы?» – не поняла Мария. «Да так, ничего». Парень готов был сбежать, как маленький мальчишка. «Подождите, не огорчайтесь. Я совсем не хотел обидеть вас». Мария стала очень жаль парня. «Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду?» Ведь вы уже начали говорить. Да, это психолог. Она сказала мне, что если рискну познакомиться с девушкой, то у меня все получится. Соврала на все. С досады парень чуть не бросил букет на землю. Подождите, как вас зовут? Чуть не рассмеялась Мария. Она была достаточно скромной и несмелой девушкой, но в этот момент вдруг ощутила себя самой решительной в мире по сравнению с этим симпатичным парнем, Явно старше ее. Он казался ей ребенком, который пробует делать первые шаги. «Меня Владом зовут. Владлин полное имя». «Владлин, вы не расстраивайтесь», — попыталась утешить его Мария. «Пойдемте со мной в церковь. Там много девушек, и я уверена, что там вы найдете ту, для которой ваше внимание будет просто светом в окне. Вы такой интересный молодой человек». Я уверена, что девушки не заставят себя долго ждать и сами подойдут знакомиться. «Вы серьезно?» Недоверчиво поднял бровь. «Владлин». «Абсолютно!» Улыбнулась Мария. «А почему вы отказываетесь встречаться со мной?» Недоверчиво поинтересовался парень. Мария вновь улыбнулась. Ей хотелось рассмеяться, но девушка сдержалась. Парень казался ей немного странным. Он вел себя как ребенок, но, по-видимому, был очень обидчив, и потому она не рискнула смеяться. Даже чуть-чуть. «Понимаете, я не свободна. Ну, почти не свободна», — поправилась она. И «Я не хотела бы давать вам иллюзорных надежд, чтобы вы не расстраивались потом. Но если просто знакомство, то я с удовольствием. Меня зовут Мария». «Очень приятно», — вновь ожил человек. «Все-таки возьмите цветы». Вы так много хорошего мне сказали, и я хочу хоть что-то сделать для вас. Если вы не будете расценивать это как согласие на свидание, то возьму, – предупредила Мария. Да, конечно, я все понял, я никому не хочу перебегать дорогу, – поспешно подтвердил парень. Мария хотела сказать, что перебегать дорогу некому, но вовремя осеклась. Этот высокий, довольно красивый, но немного странный парень, похоже, все воспринимает всерьез. Его лучше не запутывать лишними сложностями. Девушке оказалось, что его долго держали в заперти, без общения со сверстниками, а теперь выпустили в свет, и он судорожно ищет себе пару. «Может, пройдем в дом молитвы?» – предложила она. «А что там делают?» – настороженно спросил Владлин. «Молятся, песни поют, проповеди слушают», – улыбнувшись, ответила Мария. И все? Да, это все. Мария не могла понять, желает ли Владлин, чтобы в доме молитвы было еще что-то, или боится этого. Но до конца служения мы можем поговорить с моими знакомыми. Я могу познакомить тебя с девушками, предложила она. Хорошо, пойдем, живо отозвался Владлин. Они прошли по переулку и вошли во двор дома молитвы. Там уже было довольно оживленно. Владлин окончательно растерялся от большого количества людей и невольно держался ближе к Марии. Девушке казалось, что Владлин был бы не против взять ее за руку, как маму. Но она лишь улыбнулась такому предположению. Парню было не меньше 28 лет. Увидев Марию с прекрасными цветами и с молодым человеком, некоторые бабушки пытались подойти и поздравить молодых людей. Но Мария всем видам показала, что не знает, с чем ее можно было бы поздравить, и подобные поздравления быстро закончились. Везде, где собирается много народу, существует человеческий фактор – любопытство пожилых одиноких людей, которые из самых добрых побуждений могут поставить другого в неловкое положение. Владлин не понял, с чем поздравили Марию, не зная этого общества и совершенно растерявшись, он выглядел немного заторможенным. Он радостно взглянул на девушку и поздравил тоже. «У вас, наверное, день рождения? Надо же, как я подгадал!» Мария на мгновение замялась, но, видя сияющие глаза, не смогла огорчить растерянного парня. «Спасибо», — ответила она и немного покраснела. «Не за что», — радостно ответил Владлин. Мария едва сдерживалась от смеха, видя со стороны, в какую смешную и нелепую ситуацию попала. Но нужно было поддерживать беседу, пока не началось служение. «Вы работаете или учитесь?» – спросила она, чтобы хоть о чем-то поговорить. «Я уже давно закончил институт», – немного снисходительно улыбнулся Владлен. «Неужели так молодо выгляжу?» «Ну, я не знаю», – не нашлась, что ответить Мария. Не могла же она сказать, что спросила просто так, не задумываясь и не особенно рассчитывая на ответ. Но упоминание об институте удивило Мария настолько, что она пытливо взглянула в глаза собеседнику, проверяя, не лжет ли он. Владлин сразу поймал ее удивленный взгляд. «А что, не похоже? Неужели я выгляжу настолько глупо, что даже трудно поверить, что я закончил институт?» – обиженно спросил он. «Нет, простите». Мария хотела соврать, что выглядит он намного моложе и так далее, но затем осеклась и, взглянув собеседнику в глаза, ответила, «Я приятно удивлена и думаю, что вы прекрасный специалист». Владлин покраснел и заулыбался. Я недавно кандидатскую диссертацию защитил под аплодисменты зала. Вот только обращаться с девушками не умею, да и вообще больших компаний боюсь. Надо мной все в отделе смеются». Вот я и пошел к психологу. Эта психолог посоветовала мне идти и около церкви какой-нибудь познакомиться с девушкой. Она сказала, что только там есть такие же, как я, девочки. А еще она сказала, что верующие девушки более терпеливы и доброжелательны при знакомствах. Значит, не обманула. — Да, — рассмеялась Мария, — хорошо, что вы на другую напали. — У нас такие есть, на казе не подъедешь. «Ну, значит, повезло», – отозвался Владлин, «хотя и вы не согласились встречаться со мной». «Вы очень торопитесь», – усмехнулась Мария. «Будет у вас девушка, не волнуйтесь. Может, пойдем в зал?» – предложила Мария, чтобы уйти от смущающей ею темы. «Хорошо, как скажете», – немного разочарованно протянул Владлин. «Он действительно был похож на нетерпеливого ребенка». Вдруг от ворот бодрым шагом к ним Направилась Роза. Она только вошла в ворота, как заметила Марию с красивейшим букетом цветов, беседующей с молодым человеком. «Что за способность у этой девчонки самых шикарных парней окручивать?» Возмущенно подумала Роза. И мило улыбаясь, подошла ближе. Уже и от этого умудрилась получить такой букет. А этот жених хоть бы раз про цветы вспомнил, как будто бы он собрался простой контракт заключать. Кроме кольца ничего не подарил, а ей же наверняка цветы дарил. Зло и обиженно думала Роза, приближаясь к молодой паре. «Привет!» Мила поздоровалась она с Марией. «Может, представишь своего друга?» Слово «друга» она подчеркнула особо, давая понять, что уверена, что парень является больше, чем другом для Марии. А ты, как вижу, времени не теряешь, таких красавчиков в церковь приводишь. Владлин вспыхнул до самых ушей. Вошедшая во двор яркая женщина с первого взгляда поразила его, и он даже не смел мечтать, что она вдруг так запросто подойдет и предложит познакомиться. Теперь он был счастлив, что согласился пойти с Марией в церковь. Знакомьтесь, это Роза, представила Мария. И хотела добавить, невеста моего друга, но вовремя секлась, чтобы не отплатить язвительностью на язвительность. Девушке вдруг стало обидно за Артура, невеста которого так открыто флиртует с незнакомым мужчиной. Она вздохнула и сказала, а его зовут Владлин. Будем знакомы. Роза кокетливо протянула руку, и Владлин с трепетом взял ее в обе ладони. Мария захотелось вернуть Владлину цветы, чтобы он мог подарить их Розе, но она понимала, что это выглядело бы странно и глупо. Но держать букет тоже было неловко. Роза и Владлин, похоже, совсем забыли о ней на некоторое время. Если бы Мария не боялась делать больно Артуру, она отошла бы в сторону, оставив молодых людей общаться. Но она понимала, что это будет провокацией. Постояв несколько минут, Мария еще раз предложила. «Может быть, зайдем в зал?» «Да, конечно», – опомнился Владлин, засмущавшись еще больше от того, что своим поведением мог обидеть спутницу, хоть она и говорила, что согласна познакомить его с девушкой. Но кто знает женское сердце? Будучи воспитанным человеком, он не хотел причинять неудобства спутнице. Служение уже началось, когда трое молодых людей вошли в зал». Мария шла впереди с букетом цветов, за ней осторожно шагал Владлин, замыкала шествие Роза. Мария села недалеко от края на ближайшее свободное место, Владлин сел рядом. Обычно она садилась в хор, но сегодня не могла себе этого позволить, чтобы не оставлять своего спутника одного. После знакомства Розы и Владлина Мария могла бы уйти, если бы не факт обручения Розы и Артура. Несмотря на всю боль, которую испытала девушка. Она не желала того же своему любимому, пусть даже и бывшему. Для Розы на скамейке не хватало места, и она, гордо вскинув голову, села на соседний ряд через проход. Собрание прошло хорошо и интересно. Владлин удивлялся количеству молодежи, поющей и читающей стихи о Боге. Он то и дело наклонялся к Марии и удивленно спрашивал, «А эта красивая девушка, тоже верующая?» А этот парень, правда верующий, он не прикидывается? Никогда бы не подумал, что такое бывает. Пытаясь уберечь Артура от лишней боли, Мария не предполагала, что устроила ему настоящую пытку ревности. Артур вошел в церковь через другие ворота и увидел их с Владлином во дворе, так же, как и Розу. Он сел в уголок позади хора, место, которое он облюбовал себе раньше, когда они с Марией приходили в церковь вместе. Мария всегда проходила в хор, а он прятался позади, имея возможность слушать в полном одиночестве и изредка поглядывать на милый профиль. Из зала его лица почти не было заметно, но ему было видно всех. С тех пор, как он сделал предложение Розе, Артур всегда приходил с ней и садился рядом в зале. Сегодня же... С утра, когда он заехал за розой, та резко отказалась, сказав, что поедет на автобусе. На душе молодого мужчины было пусто и пасмурно, и он решил сесть на свое старое место, чтобы побыть одному. Но когда началось служение, он увидел вошедшую Марию с букетом цветов в сопровождении молодого человека, и затем розу. Артур заерзал на месте. На протяжении служения красивый молодой человек, похожий намного моложе его, то и дело наклонялся к Марии и что-то говорил. Она спокойно и ровно отвечала ему. Это спокойствие, сводящее с ума, было до боли знакомо Артуру и его бросало то в жар, то в холод. Кроме того, Роза, сидящая через проход чуть позади молодой пары, не сводила глаз молодого человека. Поведение Розы сердило Артура ведь она все еще оставалась его невестой, и с ее стороны это было нечестно. Но, глядя на перешептывающуюся молодую пару, он сходил с ума от ревности, не задумываясь о том, что поступает не менее нечестно по отношению к Розе. Когда человек находится в ослеплении чувств, от него трудно требовать справедливости. Глава сороковая только вчера Артур с радостью ожидал предстоящее служение, так как в церкви было много гостей, и оно должно было пройти особенно празднично. Но сегодня он не услышал почти ничего, то и дело поглядывая на Марию и Владлина. Служение закончилось, но на душе осталась зияющая пустота. Мужчина потерял не только девушку, но и все то, что мог бы услышать сегодня. Я трус! Ругал себя Артур. Я испугался того, что придется говорить о себе. И теперь я потерял ее. А Роза никогда не любила меня. Теперь она снова смотрит на парня Марии. Ей главное – отбить любыми средствами. Она просто игрок, а я оказался ее игрушкой. Каким я был глупцом! Нет, я не позволю ей сделать это. Если Мария счастлива, «Роза не должна лезть. А может быть, у меня будет еще один шанс, если Роза окрутит этого парня?» Артур вздохнул, затем упрямо тряхнул головой. «Нет, она не простит меня. Это же просто трусость и предательство. Такое нельзя прощать». «А когда даешь себя приручить, потом случается и плакать», — вспомнил Артур слова Лиса из сказки сент Экзюпери. Да, любовь дает восторг и счастье, но и несет с собой боль. Готов ли он вместить все это? Или лучше вновь закрыть свое сердце, чтобы жить ровно и размеренно, без восторга, но зато и без боли? В это мгновение Артур склонялся к покою и бесчувствию. Это было привычнее и потому казалось легче. Нет, я устал от этого контрастного душа. — сжимая кулаки, подумал Артур. — Я ни работать, ни жить нормально не могу. Это все утомило меня до предела. Я хочу покоя. Как только люди в церкви поднялись со своих мест, Владлин нервно повел плечами. В такой огромной и густой толпе он не был очень давно. Хотелось бежать с этого места, и чем быстрее, тем лучше. Но Мария, похоже, совсем не торопилась, внимательно выглядывая кого-то в толпе. В этот момент Роза, шагнув к молодому человеку, бросила. «Ну что, вы идете?» «Да, конечно», – радостно ответил парень, торопливо шагнув к выходу. «Мария догонит», – успокоила Роза Владлина, затем добавила, «если захочет». Владлин был до глубины польщен пристальным вниманием такой красивой и эффектной женщины. Через минуту он забыл о Марии, шагая по асфальту двора рядом с Розой которая явно торопилась выйти со двора дома молитвы. Встав с места после служения, Мария отвлеклась, чтобы поздороваться со знакомыми. Через минуту она оглянулась, чтобы представить им Владлина, но того не оказалось рядом. Молодой человек ушел. Оглянувшись еще раз, Мария убедилась, что его нет поблизости. Немного удивившись, девушка пообщалась с подошедшими друзьями, слыша частый вопрос по какому поводу цветы? Отшучиваясь, Мария все же недоумевала, почему Владлин исчез так и не попрощавшись. Но помня некоторую странность парня и его страх перед большой толпой, она подумала, что Владлин просто сбежал от большого количества людей. Усмехнувшись странности сегодняшнего дня, Мария ушла домой. Прошло два месяца с того странного воскресенья. Владлин так и не появлялся. Роза тоже перестала ходить в церковь и на занятия. Артур аккуратно посещал занятия и служения в церкви. Мария знала, что у них с Розой давно должна была пройти регистрация, но по какой-то причине кольца на его руке она не видела, спрашивать не решилась. Артур никогда не обсуждал свою жизнь при людях, и поэтому никто не знал, чем закончился его роман с Розой. Он вел себя вежливо и корректно, но не более. Обычай, по которым многие семьи в церкви не носили обручальных колец, оставлял вопрос о семейном положении Артура открытым. Многие были уверены, что он женился, но вне церкви. Павел активно и плодотворно трудился на фирме Артура. Артур не ошибся в парне. Над Павлом иногда шутили, что он и без образования песок в пустыне за хорошую цену продаст, и клиент еще доволен останется, считая сделку удачной. Со своими долгами Павел рассчитался уже со второй получки, начав откладывать часть все зарплаты на оплату за обучение на следующий год. Артур всегда был добр с ним, но никогда даже на работе не упоминал о личной жизни. Сотрудники вновь забыли, что лицо шефа может сиять или быть грустным. Он стал таким, как всегда, ровным и спокойно строгим. Наступила зима с холодами и снежными заносами. Жизнь протекала ровно и тихо. Казалось, что вместе с осенними дождями закончились и неприятности семьи Воробьевых. Словно над домом вновь раскрылся невидимый зонт, оберегающий их от бед. Но время чудесных открытий не закончилось. Галина Николаевна и Сергей Павлович вновь и вновь возвращались к курсу практическое познание Бога открывая все новые стороны жизни в Боге. Мария также не раз возвращалась к Нему, перечитывая и вновь осмысливая в свете нового опыта своей жизни, хотя занятия Аркадия Петровича уже давно закончились. Мария вновь вошла в привычную размеренную колею жизни. Она уже не грустила, лишь изредка вздыхала, проходя случайно в парке по одному из мест, где они встречались с Артуром. По местам, где она счастливо смеялась, получала букеты цветов или по тем местам, где ей случалось плакать в тишине, не понимая, почему во время разговоров Артур неожиданно замыкался и быстро уходил. Но даже эта боль теперь казалась частичкой того счастья, которое было в ее жизни. «Но прошлое не вернешь, и потому нет смысла грустить и плакать. Нужно жить и смотреть вперед». В один из февральских морозных вечеров в доме Аркадия Петровича раздался звонок. Звонил Артур. «Аркадий Петрович, можем ли мы поговорить?» Без предисловий начал он. «Конечно, приезжай хоть сейчас», – спокойно ответил хозяин. Через четверть часа Артур сидел в знакомом кабинете за чашкой горячего чая. Аркадий Петрович не торопил гостя, поинтересовавшись, как он доехал, по за такое короткое время, но Артур ринулся с места в карьер. — Аркадий Петрович, мне очень нужна ваша поддержка и ваш совет. Уже давно я понял, что убегаю от личных проблем. В работе я всегда ставлю цели и добиваюсь их, но в жизни я просто трус. Я понял, что должен высказать все, что наболело, иначе не смогу избавиться от своего прошлого, оно раздавит меня. Я боялся моего прошлого всю жизнь, но старался затолкать этот страх как можно глубже, убежать от него. Но я ошибся. Страх, как плесень, растет, если его не чистить, если не избавляться от него. Я за это время научился во многом доверять Богу. Он стал первым и единственным настоящим моим другом. Но чтобы избавиться от страха огласки моего прошлого, я должен сам огласить его рассказать хоть кому-то. Бог давно подталкивал меня к этому, но я не был готов. Сейчас я хочу рассказать, и пусть Бог сам решит, пойдет эта информация дальше или нет. Но я уже готов ко всему. Или мне так кажется? Начав с детства, Артур рассказал свою жизнь, серию побегов из различных интернатов, умолчав лишь о причине первого побега из дома. Мужчина лишь... Коротко обмолвился. Мать предала меня, растоптав все доброе, что оставалось в моей душе. Поэтому я не выдержал и сбежал. «Вы говорили мне, — продолжал Артур, — чтобы я позволил Богу пройти со мной все ситуации, когда мне было особенно тяжело и больно. Я попробовал, но это оказалось труднее, чем я думал. Я все еще не могу простить, и, наверное, поэтому не могу принять «Прощение Божие!» «Вы знаете, что я посещал все занятия перед крещением, но отказался от самого крещения. Думаю, что вы не удивились». «Да, я не удивился, но, конечно, огорчился», ответил Аркадий Петрович. «Я так и не научился прощать. Я даже не могу простить Розе то, что она вернула мне кольцо, хотя я никогда не любил ее», вздохнул Артур. «Прошлое душит меня». «Я уже жить боюсь». «Ни один спортсмен не смог преодолеть свою рекордную высоту с первого раза», – проговорил хозяин. «При чем здесь спорт?» – не понял молодой мужчина. «У меня создается впечатление, что ты прилагаешь все старания, чтобы простить мать, но не можешь, а потому крутишься на одном месте», – предположил Аркадий Петрович. «Обида на мать – твоя рекордная планка. Может быть, начнешь с отца?» «Ведь, судя по твоим словам, он действительно не знал о твоем существовании. И за что ты не прощаешь его?» «Не знаю. Наверное, привычка детства – обижаться на отца и сравнивать с ним все отрицательные мужские черты. Может быть, я просто боюсь, что вся моя жизнь изменится, если я поверю в то, что мой отец был порядочным человеком?» – усмехнулся Артур, откинувшись на спинку кресла. «Если в мертвой пустыне расцветет сад... «Страшные ли это перемены?» – спросил Аркадий Петрович, отхлебнув чаю, удобно расположившись в соседнем кресле. Артур грустно рассмеялся, вдруг подумав о том, что опять испугался собственного счастья и готов был сбежать, отказавшись встретиться с отцом. Так же он потерял и Марию. «Почему я боюсь быть счастливым?» – с ужасом прошептал Артур. «Что во мне?» «Убивает меня самого и мои возможности». «Потерянный рай», — со вздохом напомнил Аркадий Петрович. «Может быть, ты уже отказался от поиска?» «Да», — сохнул вновь Артур. «Вы знаете песню Макаревича «Рыбка в банке»?» «Да уж, слышал», — отозвался хозяин дома. «Мне кажется, я та самая рыбка, которая забыла море, а вода в банке высыхает». Пальцы Артура... Нервно перебирали брелок с ключами, и они тихонько позвякивали. В доме Аркадия Петровича было необычно тихо. Младшие сыновья уехали кататься на лыжах и еще не вернулись. Внучки не было, а жена сидела в спальне что-то читала. Дом был наполнен звенящей тишиной, нарушаемой лишь тихим тиканием часов, напоминающих о беге времени и легким звоном ключей от машины. Может быть... Уже к морю пора, эхом отозвался хозяин. Давно пора, но как? Я не могу, простонал мужчина. Попробуй начать с отца. У тебя есть его координаты? Нет, кажется, я выбросил его визитку, которую он на похоронах мне сунул, с огорчением ответил Артур. Тогда, может быть, начнешь с всех, у кого ты должен попросить прощения? Не понял. Артур поднял глаза. Я не знаю, только Бог может подсказать, с чего нужно начать тренировку. Бывает, что нам легче простить кого-то, а иногда нам нужно начать с того, чтобы научиться просить прощения у тех, перед кем мы виноваты, и научиться принимать прощение. В глазах Аркадия Петровича отсвечивалась лампочка люстры, и от этого они казались сияющими. «Нет, я не могу этого сделать. Есть вещи, которые нельзя прощать» жестко отрезал Артур. «Что ж, наверное, плавать по кругу в банке – это тоже выход к морю», – грустно улыбнулся собеседник. Артур сел, ухватившись за голову руками. «Вот по этому кругу я и хожу. Я не могу простить сам и не могу попросить прощения, потому что не верю в прощение». «А ты не думал, что во втором случае ты отнимаешь у человека право самому решать, прощать тебя или не прощать?» «А ведь Бог не давал тебе права решать за другого человека», напомнил Аркадий Петрович. «Может быть, стоит попросить прощения, даже если не веришь в прощение, и дать возможность тому, кого ты обидел, самому решить, прощать тебе или нет?» «Я никогда не думал о том, что я лишаю человека права выбора», задумался Артур. «Хорошо, я попробую. Спасибо вам. Можно я еще через некоторое время приду?» «Конечно, можно!» – улыбнулся Аркадий Петрович. «Я буду рад, если хоть немного смогу помочь тебе стать счастливее». «Спасибо за то, что вам не все равно», – улыбнулся Артур, прощаясь. По дороге домой Артур сильно закашлялся. Этот кашель, чем-то напоминающий астматический, иногда доходящий до приступов удушья, продолжался уже не первую неделю, иногда пугая молодого мужчину. Казалось что когда-нибудь он задушит его. Пришлось остановиться, чтобы прокашляться и отдышаться. Добравшись до дома, Артур был рад, что Мария Августовна осталась ночевать, чтобы не ехать по морозу домой. Услышав еще в подъезде кашель, она приготовила горячее молоко с маслом и медом. Выпив горячего, Артур лег на диван. Внутренняя борьба в последнее время казалась неподъемлемым грузом и молодой мужчина чувствовал себя старым и разбитым, а болезнь добивала его, отнимая последние силы. Иногда хотелось просто умереть. Полежав на диване немного, Артур вздохнул. – Какая разница, скажу я это сам или услышу от другого? – Ну что ж, если это хоть что-то даст, я попробую. Он взял трубку телефона и набрал номер. Услышав в трубке детский голосок, он волнуясь все больше попросил. «Марию, пригласите, пожалуйста». Через минуту Артур услышал знакомый голос. «Алло, я слушаю». «Привет». Голос Артура звучал глухо и хрипло. «Здравствуйте», — ответила девушка. «Простите, с кем я разговариваю?» «Это Артур. Не узнала?» «Привет». Она явно растерялась. «Я не буду тебя долго задерживать. Просто я позвонил, чтобы попросить прощения за то, что сделал тебе больно», — выдавил из себя Артур. «Я давно простила тебя», — мягко ответила Мария. «Я тоже хочу попросить у тебя прощения за то, что лезла в твою жизнь тогда, когда ты этого не хотел. Просто я не знала, о чем ты готов говорить, а о чем нет. И я запуталась. «Мне так много хочется сказать тебе», «Мы можем встретиться!» На Артура вдруг нахлынул поток радости, облегчения и чего-то непонятного. Он не мог говорить по телефону. «А Роза не будет против?» – насторожилась Мария. «Какая Роза?» – не понял Артур. «Твоя жена!» – уже не так смело добавила Мария. «Роза исчезла!» – взвихнулся Артур. Она вернула мне кольцо через три дня после того, как ты пришла со своим молодым человеком в церковь. — С каким моим молодым человеком? — пришел черед удивляться Марии. — С тем, который принес тебе цветы. Прямо в церковь. Голос Артура тоже не был теперь таким уверенным. Мария горько усмехнулась, вспомнив, как незримо искра взаимного притяжения промелькнула между Розой и Владлиным. Может быть, они ушли вместе в тот день. Как много времени потребовалось, чтобы выяснить события одного дня. «Я видела его в тот день первый и последний раз», — усмехнулась Мария. «Так ты свободна?» — Артур боялся услышать ответ. «Да, в некотором роде», — смутилась Мария. «Я могу приехать?» — вскочил с места Артур. «А не поздно?» Мария взглянула на часы. «Ты уже взросленькая, и если скажешь, я до одиннадцати все равно привезу тебя домой». «Только, пожалуйста, не говори нет», — взмолился Артур. «Я подъеду на машине, чтобы ты не мерзла, и назад тоже доставлю до калитки». Мужчине вдруг показалось, что он не сможет дожить до утра, если не увидит ее». Не услышит ее голос и не расскажет все, что пережил за эти бесконечно долгие месяцы. «Хорошо, приезжай, я буду ждать», — согласилась Мария. Артуру казалось, что он ползет, хотя до гаража он добрался бегом. Машина еще не успела остыть от поездки, и он выехал с проскальзком. По дороге он чуть не врезался в грузовик, забыв посмотреть на сигнал светофора. Только после того, как его развернуло на скользкой дороге на 180 градусов, когда он проскочил в считанных сантиметрах от грузовика, Артур понял, что ехать нужно не торопясь, если он вообще хочет увидеть Марию. Опустив трубку дрожащей рукой, Мария несколько минут стояла, как завороженная. Мысли одна за другой проносились в голове, ускользая, не оставляя ответа, кто сказал ей о том, что Артур женился и поэтому Роза исчезла из церкви. Она добилась своего и перестала ходить. «Кто же это сказал? Какая-то бабушка!» «Бабушки, бабушки, добрые старушки!» «Кто бы вам укоротил язычок?» – простонала Мария, вспоминая, сколько слез увидела ее подушка после этого сообщения. «Конечно, Артур не самый простой из тех, кого я знаю», но не вам решать мою судьбу, и не нужны эти медвежьи услуги, или вы сами не знали ничего, о а свои фантазии за знание выдали». Постояв несколько минут, Мария быстро направилась к себе и переоделась. Выйдя, она постучила в комнату родителей, получив разрешение, вошла. «Мама, папа, я уеду ненадолго, постарайся к одиннадцати вернуться», – отчиталась она. «Куда ты на ночь, глядя в такой холод?» удивилась Галина Николаевна. «Нам нужно поговорить с Артуром», ответила Мария. «С Артуром?» удивленно переспросила мать. «А как же роза?» «Нет никакой розы, уже давно, и свадьбы не было», резко ответила дочь. «Чей-то длинный язычок укоротить бы надо, который нам всем натрепал, а мы как...» Мария осеклась. Верили всему, вместо того, чтобы спросить напрямую. «Ладно, только не задерживайся. Мы будем волноваться», ставил отец. Мария быстро вышла из дома, заметив, как машина с проскользом остановилась у калитки. Артур выскочил из машины, и не успела Мария помниться, как он закружил ее в объятиях. Девушка рассчитывала на степенный и сложный разговор, и подобная встреча обескуражила ее. Мария... Растерянно молчала несколько мгновений, затем тихо прижалась к такой знакомой и совсем незнакомой груди в теплой и мягкой дубленке. Это было первое объятие после многих месяцев знакомства и дружбы, и потому оно оказалось каким-то особенным и неповторимым, как выдержанное долгие годы дорогое вино. И пусть говорят, что это несовременно и не модно, Артур был ошеломлен глубиной чувств и нежности и восторга, переполнившими его душу. Мужчине казалось, что он держит в объятиях величайшие сокровище мира. Он одновременно понял смысл прощения и обрел утерянную любовь. Это было больше, чем мужчина мог предполагать в самых ярких мечтах. Ради этого мгновения стоило жить и даже страдать. Глава 41 Артур повез девушку в тихий ресторанчик, где он нередко коротал одинокие холодные вечера, когда не хотелось идти домой. Они сели за столик в самом отдаленном уголке, куда тихая музыка едва доносилась. В этот вечер молодые люди не могли наговориться, они рассказывали обо всем, что было за время их разлуки, когда они видели друг друга лишь издалека. Артур впервые много рассказывал о себе. Это были не только мысли, но и события, и чувства. Ему вдруг показалось это легко и совсем не страшно. Казалось, что самое худшее все равно позади. Тем более, что о детстве не приходилось говорить. Необходимость раскрыться уже не казалась мужчине такой уж страшной. Второй раз рассказать что-то всегда бывает проще, если в первый раз встречаешь понимание и поддержку. Легче было говорить о себе еще и потому, что его рука осторожно сжимала ее ладонь, и маленькая ручка не ускользала и не вздрагивала, пытаясь освободиться. Несмотря на то, что Артуру совсем не хотелось отпускать Марию, он сдержал обещание и привез девушку к одиннадцати домой. Для мужчины было важным всеми способами доказать уважение своей избраннице и ее родителям. Он не искал своего, считая чувствами того, кого любил. Марии хотелось остаться, но она также знала, что родители будут волноваться. Если Артур действительно имеет серьезные намерения, у них будет еще много времени для общения, и не стоило отрывать минуты с огорчением близких, вместо того, чтобы получить целую совместную жизнь с их благословением. «Я завтра заберу тебя с работы?» — спросил на прощание Артур. «Хорошо, я предупрежу своих», — ответила Мария. «Мне так много еще хочется рассказать тебе». «Мне тоже», — улыбнулся Артур. «Значит, до завтра?» «До завтра». Мария быстро пробежала по дорожке до двери и оглянулась, взмахнув на прощание рукой. Девушке казалось, что у нее выросли крылья». Не нужны были ухаживания и цветы, ей нужно было, чтобы он был рядом, и этого сейчас было достаточно для счастья. Артур вернулся домой сияющий, но задумчивый и немного растерянный. Мария Августовна, по предложению Артура, переселившаяся к нему на зиму, уже спала спокойным сном. Пожилая женщина явно начала сдавать. Она быстрее уставала, раньше ложилась спать. Но у Артура даже мысли не возникло, чтобы нанять другую женщину для ведения хозяйства. Мария Агустовна заменила ему мать, и он готов был ухаживать за ней сам, если бы это потребовалось. Но женщина еще вполне справлялась, только зимняя дорога до своей квартирки и обратно утомляла ее. Предложив ей переселиться, Артур избавил ее от этой проблемы, не ущемляя особенно себя. Он приходил обычно домой, чтобы спать, так как все остальное время проводил на работе. Только на обед все же предпочитал приходить домой. Приятно было поесть дома в уютной обстановке и почувствовать неподдельную заботу и любовь своей второй мамы. Ужинать обычно приходилось с клиентами или знакомыми для поддержания обширного круга знакомств. Следующий день казался девушке сияющим, несмотря на ненастную погоду. Ветер со снегом, заметающим дороги и тротуары, не мог испортить ей настроение, и она с нетерпением ждала вечера. Из-за ненастной погоды клиентов было намного меньше, чем обычно, и у Марии было много времени, чтобы вспомнить все, о чем они говорили вчера, и осмыслить. Ровно к шести часам, Машина Артура стояла у входа в фотоателье. В этот вечер Артур уговорил девушку пойти к нему в гости. Мария Августовна испекла праздничный пирог по такому случаю. Остальное, несмотря на ее возражения, Артур купил в любимом кулинарном магазине. Когда женщина попыталась возразить, Артур настойчиво повторил. Мария Августовна. Я хочу, чтобы вы могли тоже пообщаться с нами за столом. Если вы будете много готовить, вам будет недообщение. Я хочу, чтобы вы подружились». «Ну уж, ты скажешь. Да, я Марию уже давно знаю. Я каждое воскресенье в церкви ею любуюсь. Наконец-то ты отдумался. а то придумал этот кошмар с Розой. Как я боялась, что ты ее в дом приведешь». Я уже приготовилась уходить в тот же день», — запричитала старушка. «А что же вы тогда ничего не говорили?» — удивился Артур. «А что я могу сказать? Ты, взрослый человек, сам решаешь», — возразила женщина. «Я могу только совет дать, если ты спросишь. А когда ты не спрашивал, вот и молчала». Когда молодые люди подъехали к дому, стол уже был накрыт, и Мария Августовна выглядывала в окно, ожидая гостью. Для женщины этот день был особенным, даже ее родная дочь не делала такого официального знакомства матери с женихом, а Артур сделал, и Мария Августовна была тронута глубоко этим. Артур сказал, что не сделает официального предложения, пока она не даст своего родительского благословения, а для этого нужно познакомиться немного ближе. Марию же Артур не предупредил, и девушка считала этот вечер прекрасным, но обычным. Она не предполагала, что в этой квартире ей ждет аккуратная коробочка с кольцом, и она станет невестой того, кого так любит, несмотря на всю сложность его характера. За ужином вели обычные светские разговоры. Мария Августовна немного расспросила о семье Марии. Рассказывая, Мария вдруг спросила. «Артур». А твои родители где живут? Они приезжают к тебе?» Артур замер, внутренне сжавшись. Мария вновь коснулась больной темы. Видя растерянность мужчины, девушка тоже растерялась. «Прости, я не знала, что ты не хочешь говорить об этом. Не нужно отвечать». «Нет, нужно», – твердо и решительно возразил Артур. «Моя мать уже умерла». Но я не общался с ней много лет. Отца я видел один раз в жизни, на похоронах матери. Он шумно выдохнул. Ну вот, я и сказал. «Так будет лучше». «Конечно. Разве это стоит скрывать?» – удивилась Мария. «Не знаю. Раньше мне казалось, что стоит», – сказал с облегчением Артур. «Удивительно, но мне действительно стало легче». Я даже могу сказать, что выбросил его визитку, когда он предложил мне позвонить ему. А теперь жалею об этом. — Ну, допустим, не выбросил, — вступила в разговор Мария Августовна, а сказал мне, чтобы я выбросила. — И вы хотите сказать, что не сделали этого? — повернулся к ней Артур. — Нет, я убрала ее подальше, чтобы ты не видел ее. Почему-то мне показалось что она может тебе пригодиться», призналась женщина. Артур задумался, затем усмехнулся. «Наверное, это судьба. Бог не оставляет мне лазейки. Придется знакомиться с ним поближе». «Я так рада!» Глаза Марии заблестели. «Почему-то мне всегда казалось, что ты будешь чувствовать себя намного лучше, если помиришься со своей семьей». «А откуда ты знала, что я не в мире с ними», – удивился Артур. «Я же никогда не говорил о них». «Именно потому, что ты не говорил о них, я решила, что вы в ссоре. Если бы ты был просто сиротой, то спокойно сказал бы об этом», – ответила Мария. «Ты мой психолог», – рассмеялся Артур. «Вот потому я и боялся тебя. Ты слишком наблюдательная». «Разве это плохо?» – немного растерялась Мария. Плохо для того, кто пытается все о себе скрывать. Сейчас это уже хорошо, — успокоил ее Артур. Но за это ты поплатишься. Придется тебе ехать со мной знакомиться. С моим отцом. Я тебя в качестве ширмы с собой возьму. Если что, согласишься быть буфером между нами? Ладно, согласна. Он здесь живет? Спокойно согласилась Мария. Нет, на границе с Россией в Восточном Казахстане», ответил Артур. «Так далеко? Я не знаю», замялась Мария. «Ты уже согласилась», прервал ее Артур. «Детали обсудим после. Теперь у меня еще один вопрос». Он перемигнулся с Марией Августовной, получив от нее утвердительный кивок головой. Женщина счастливо улыбалась. Артур на минуту вышел в свою комнату, затем вошел с загадочным видом пряча руку за спину. Мария немного растерянно оглядывалась, подозревая заговор. Вдруг Артур, полушутливо, полусерьезно, демонстративно опустился на одно колено перед ее стулом, протянул аккуратную коробочку на ладони. «Согласна ли ты стать моей женой?» Девушка растерялась от неожиданности и чуть не расплакалась. Никак она не ожидала такого стремительного, разворота событий. Она попыталась встать, затем вновь опустилась на стул, осторожно взяв коробочку. — А я ничего тебе не приготовила, я не ожидала, — пробормотала она. — Согласна или нет? — переспросил Артур. — Согласна, — прослезилась Мария, опустив глаза. Мария Августовна, утирая слезы умиления, исчезла на кухне оставим молодых людей наедине. «Теперь ты моя навсегда, и я никому тебя не отдам», прошептал он. «А я не пойду ни с кем и никуда», прошептала в ответ Мария и осторожно прижалась щеку к его груди. Молодому мужчине хотелось, чтобы это мгновение не заканчивалось никогда, и девушка от всей души была согласна с ним. Когда двое одиноких душ обретают друг друга, они прикасаются к краешку вечности и потому мечтают продлить эти минуты счастья и гармонии. Любовь двух молодых людей не была минутной вспышкой страсти, угасающей так же быстро, как искра. Это было рождение новой семьи, в которой люди учатся по-настоящему любить, отношения которой будут крепнуть и развиваться с годами, потому что эти два человека согласились учиться любить и строить отношения на основе любви Божией, принимающей нас такими, как мы есть, и ведущей нас к совершенству. «Я так боялся, что ты отвернешься от меня, если узнаешь все проблемы моей семьи», признался Артур, когда они сидели вдвоем на диване за чашкой кофе спустя полчаса. Мария Августовна ушла к себе, чтобы не мешать молодым людям. «Смешной». — улыбнулась Мария. — Наверное, ты считаешь меня намного лучше меня, ведь ты знал так много плохого о нашей семье и не ушел от меня. — Я не думал об этом, — со смехом сказал Артур. Но понимаешь, проблемы твоей семьи детские лепят по сравнению с моими. Знаешь, как правило у человека бывает открыто только лицо, а остальное недоступно взору. Так же весело начала Мария. Однако это не влияет на мое отношение к людям, но мне больше нравится общаться с людьми на уровне лица и страдать от того, что у нас есть не только хорошее, но и не очень, все же не стоит. Бог может изменить нас к лучшему, а прошлое пусть останется в прошлом, я не буду спрашивать тебя. Если захочешь, сам расскажешь, только когда я вдруг спрошу что-нибудь, о чем ты не хочешь говорить, пожалуйста, не сжимайся вот так, как сегодня. Тебе совсем не обязательно все рассказывать. Ты можешь просто сказать «Я не готов пока об этом говорить. Я не обижусь». «Хорошо?» «Хорошо», — согласился Артур, затем добавил, «но я уже не хочу, чтобы у нас оставались тайны друг от друга». «Я тоже не хочу тайн, но не уверена, что хочу знать все о твоем прошлом. Мне достаточно того, что ты рассказал, об этом Богу и позволяешь Ему менять твое отношение к тому, что было. Если твое откровение послужит нам обоим к добру, тогда хочу знать. Если же нет, то, может быть, и не нужно говорить». Этот вечер молодые люди провели вместе, обсуждая планы на будущее. Артур наставил на скорейшем венчании, но хотел, чтобы это произошло в церкви. Мария попросила, чтобы он сначала нашел отца, чтобы не нести обиду в сердце. Возможно, пастор и согласится обвенчать их до крещения Артура, ведь когда он отказался перед самым крещением, все были искренне удивлены. Молодого мужчину полюбили в церкви. Все, кто был знаком с Артуром, считали, что у него нет препятствий к крещению. Но это решение Артур отказался обсуждать. Даже если пастор согласится обвенчать их до весны, когда намечено было следующее крещение, Мария была уверена, что не стоит нести обиду на отца в новую семью, тем более, что Артур уже решил повидаться с ним. Девушка не знала, в чем проблема между ними, но была уверена, что все можно уладить. Артур улыбнулся в наивной уверенности любимой, но возражать не стал. Через неделю молодые люди взяли билет на самолет. Артур немного робел при мысли о будущей встрече. Марежа, напротив, была полна добрых ожиданий. Она уже узнала о короткой встрече отца и сына на похоронах и теперь была уверена, что встреча окажется обоюдно приятной. Артур уже разговаривал с отцом по телефону. Тот был рад его звонку, но все же молодой мужчина немного робел. Слишком много было связано в его душе с этой встречей. Глава 42. Самолет плавно заходил на посадку небольшого аэродрома. У поручней в зале ожидания аэропорта стоял седой представительный мужчина, внимательно всматриваясь в приземляющийся лайнер, словно желая сквозь иллюминаторы рассмотреть тех, кого он ожидал. Мужчина был один. Жена и две дочери остались дома ожидать гостей. Виктор Игоревич, Решил ехать один, так как не знал причины, по которой сын все же решился приехать. По телефону Артур ничего не сообщил о цели приезда. Помня жесткую обиду и агрессию сына, отец не решил брать детей в аэропорт. Кто знает, кем стал его сын? После кладбища Виктор Игоревич старался расспросить о нем у присутствующих, но никто не видел Артура много лет. Он сбежал из дома еще мальчишкой и больше не появлялся в родном городе до самых похорон. Одет тогда сын был очень просто, но чисто. Лицо тоже не похоже было на пропитые лица окружающих. Может быть, все-таки вырос порядочным человеком? Море вопросов терзало мозг седого мужчины, вглядывающегося в элиминаторы самолета. Он ожидал сына с его невестой, стараясь не предполагать заранее, какой будет эта встреча. Наконец, в дверях, ведущих на летное поле, показались люди. Сердце Виктора Игоревича стучала гулко, заглушая все окружающие звуки. Вот в толпе появилось знакомое лицо. Рядом с ним миловидная хрупкая девушка. Значит, он. Виктор Игоревич был приятно удивлен, увидев красиво одетую молодую пару. Теперь Артур не был похож на скромного рабочего с представительной внешностью. Скорее, он был похож на иностранца, посетившего маленький периферийный городок. «Здравствуй!» — Виктор Игоревич протянул руку. «Здравствуй, отец!» — протянул руку Артур. От приветствия мужчина даже прослезился. Тряхнув руку, он вдруг порывисто обнял сына. «Значит, признал?» – прошептал он. «Как бы я ни бушевал, этот факт не изменишь», – напомнил Артур слова Виктора Игоревича, произнесенные на кладбище, тоже порывисто обняв отца. «Как много я хотел рассказать тебе тогда на похоронах!» – Виктор Игоревич склянул глаза сыну. «Но ты бесследно исчез». «Так было нужно». Тогда я не был готов разговаривать с тобой. С того времени много воды утекло, и во мне многое изменилось. — Вы погостите? — осторожно поинтересовался отец. — Если не помешаем, — осторожно ответил Артур, — вот только вещи в гостиницу занесем. Мы забронировали номера. Виктор Игоревич вдруг сник. — Значит, ты все-таки не ко мне приехал? «Как это не к тебе?» — не понял Артур. «У нас здесь нет никаких дел больше». «А почему тогда забронировал гостиницу? Неужели ты думаешь, что у меня не найдется места для сына?» — окорчился отец. «Прости, я не знал, что ты хотел, чтобы мы остановились у тебя. У тебя, наверное, есть семья?» — извинился Артур. «Да, есть. Жена и две дочери. Они ждут нас дома. Сын у меня оказался один». Я очень мечтал о сыне и думал, что Бог не дал мне его. Но я не знал, что ты уже есть у меня, и такой красавец вырос. Виктор Игоревич с гордостью посмотрел на Артура. И невесту нашел себе, красавицу, — добавил он, взглянув на Марию. Оживленно разговаривая, они направились к машине, на которой хозяин приехал встречать гостей. Отец расспрашивал сына об образовании и работе, о друзьях и о том, где он вырос. Артур все время хотел спросить о тайне своего появления на свет, но не решался. Наконец машина въехала во двор большого дома, больше напоминающий стоянку автомобилей. В огромном дворе стояли три длинномера, пара грузовых газелей и маршрутных такси. Небольшой автопарк отделяла от аккуратного асфальтированного дворика длинная цветочная клумба. К дворику примыкал просторный дом. «Вот мы и дома», – протянул Виктор Игоревич. «Сегодня выходной, и наш двор забит. Завтра все машины уедут на работу». «Большое у тебя хозяйство», – отметил Артур. Затем, немного помолчав, осторожно спросил. «Ты всегда этим автопарком владел?» — Нет. Когда я повстречал твою мать, я был простым дальнобойщиком, — ответил Виктор Игоревич. — Чуть позже я расскажу вам нашу историю. Сейчас не будем о грустном, хорошо? У нас все готово к празднику. Проходите в дом. Мы приготовили вам комнату. Можете сразу поставить свои вещи туда. — Прости, отец, но нам нужны две комнаты, — осторожно прервал его Артур. — Мы еще не женаты. Но ну, надо же!» – удивился отец. «Я уж и не предполагал, что еще существуют подобные отношения. Я думал, что только у нашего поколения были эти нормы». «У нашего тоже», – улыбнулся Артур. «Иногда». На пороге гостей ожидали мать и две девушки. Старше было около двадцати, младше на вид не больше тринадцати. Симпатичные, веселые девчонки – быстро познакомились с неожиданно объявившимся сводным братом и его невестой. Жена Виктора Игоревича первое время была напряжена и осторожна, но вскоре обаятельная пара нашла место в ее сердце, и женщина, радостно улыбаясь, расспрашивала их о жизни и планах на будущее. После ужина отец предложил показать сыну и будущей невестке свое хозяйство. Каждый понимал, что это лишь причина, чтобы остаться наедине и поговорить. Обходя двор и хозяйственные постройки, Виктор Игоревич рассказал грустную историю. С матерью Артура он познакомился в одном из рейсов. Рита была красивой девушкой, но промышляла, разъезжая по стране с дальнобойщиками. Грязная и запущенная, она нередко терпела побои и ругань в свой адрес. Виктор от души пожалел девушку, привез ее домой, одел, обул и предложил жить у него. Все друзья и знакомые отговаривали его, убеждая, что на беду он взял себе эту девицу. Через месяц они сыграли свадьбу, вопреки всему и всем. Молодые люди прожили всего три месяца, и вдруг она сбежала, без предупреждения и без ссор, просто исчезла. Все родные и близкие уговаривали Виктора не искать непутевую девчонку, но он не мог. Долго Виктор искал ее, пока не нашел все так же скитающуюся с дальнобойщиками. Опять уговорил, привез домой, отмыл и очистил. Рита сказала, что не может жить в его большом доме, что чувствует себя ничтожеством рядом со всеми его вещами и подарками. Тогда Виктор принял решение, перебраться к Рите в дом. Впервые увидев ее дом, Виктор был в шоке от запущенного крошечного домика, который достался девушке наследство от спившейся матери, которую недавно убили в пьяной драке. Но приняв решение переселиться и жить там, где жила его любимая, Виктор преобразил дом, сделав капитальный ремонт. Вскоре мужчина узнал, что его жена сделала аборт после побега от него. Виктор был разъярен. Он кричал, ругался, что мог бы простить ей что угодно, только не убийство его ребенка, о котором он мечтал уже не меньше десяти лет. Рита расплакалась и призналась, что еще раз беременна. Она обещала, что больше не повторит аборт, и Виктор успокоился. Но прошло всего месяц, и Рита опять исчезла. Через неделю поисков муж получил письмо, в котором жена предлагала развод, сообщая, что сделала второй аборт и попросила освободить ее домик. Это был последний удар, которого Виктор не перенес. Он действительно подал на развод и уехал навсегда. В следующий раз он приехал в город только на похороны. После неудачного брака Виктор Игоревич долго не женился, затем нашлась Ирина, добрая и ласковая, ставшая для него всем, чего так не хватало мужчине, хорошей женой и матерью его дочерей, прекрасной хозяйкой его дома. Счастливый супруг работал, не покладая рук, приобретя постепенно целый мини-автопарк, чтобы обеспечить женой, и детей всем, в чем они могли нуждаться и даже сверх того. Виктор Игоревич чувствовал себя счастливым до звонка от бывшего соседа. Затем поездка на похороны, вывернувшими его душу наизнанку. «Я проклинал тот день и час, в который наш бывший сосед нашел меня, и только теперь я даже благодарен ему. Я так рад, что на свете есть ты. Если бы я предполагал, что ты существуешь, то молился бы всем богам, чтобы ты стал таким, каким я вижу тебя сейчас», — закончил отец. Артур растерялся от подобного окончания грустного рассказа, но вдруг понял, что в самых светлых детских мечтах видел отца вот таким, любящим, заботливым и верным, как скала. И ему вдруг стало грустно от того, что он нашел отца так поздно. — Спасибо, отец, — растроганно произнес Артур. — Твоим дочерям очень повезло. «Могу ли я чем-то помочь тебе?» Виктор Игоревич чувствовал свою вину за тяжелое детство сына. «Спасибо. Достаточно того, что ты есть», — искренне ответил Артур. «И достаточно того, что ты сказал правду». Он несколько минут помолчал, затем добавил. «Вообще-то, можешь помочь. Что мне нужно сделать?» Отец был готов отдать много, чтобы, если возможно, исправить то, что произошло. «Будьте на венчании вместе с Ириной Карловной. Мы будем венчаться в церкви, там нужно, чтобы родители помолились о нашем благословении», — попросил Артур. «Ну, это не просьба, а привилегия», — расплылся в улыбке отец. «Я думал, что ты действительно чего-нибудь попросишь. Вот только молиться я не обучен». «Спасибо. Все остальное я уже заработал. У меня есть квартира и машина, есть хорошая работа, а теперь и прекрасная невеста. Мне просто нужен отец. Вот этого я не мог добиться и получить в жизни своими силами. Как бы я ни хотел этого!» — улыбнулся Артур. «А молиться стоит поучиться». Артур и Мария пробыли в доме Виктора Игоревича три дня, и вернулись домой, чтобы подготовиться к свадьбе. Через месяц Виктор Игоревич с женой сидели в огромном зале, слушая наставления молодым. Перед ними стояли Артур с Марией в восторженных нарядах, также слушающие наставление пастора. Впереди была целая жизнь с ее радостями и тревогами, и сейчас они просили благословения Бога на всю последующую жизнь. Мария Августовна сидела здесь же по просьбе Артура. Выросший без матери, Артур получил сразу двух женщин, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Ирину, жену его отца, и Марию Августовну, заменившую ему мать, научившись сам любить и творить добро. Рядом стояла любящая и верная подруга на всю жизнь, готовая любить, мещать и прощать, и он готов был платить ей тем же. Получив в наследство лишь боль, разруху и беду, Артур избрал другую жизнь, оставив своим детям наследство несравнимо лучшее, чем то, что получил от матери. Он принял решение жить по другим законам, и на его сторону стал сам Бог, для которого нет Ничего невозможного.